edc наборе у меня еще есть вот такие вот конфетки вот есть от них пустой коробок здесь маленький лайфхак такой если вот так вот зажать немножко контейнер выпадает можно накидать таблеток каких-нибудь небольшого размера и использовать ее как таблетницу с дозатором Вот. Либо для транспортировки или маскировки мелочевки. Можно сделать точно так же. Вот. Положить сюда купюру и взять ее с собой на пляж. Никому и в голову не придет, что там денежки. Вот. Такой вот лайфхак.